Братья и сестры, скажем, слава нашему Господу. Я все-таки думал, когда я попаду на этом месте, но вот наконец-то я и попал. Не планировал я быть на этом месте, но давно хотел зайти в гости в этой церкви, потому что Илья Богослов он является дядей моей жены вот этот, и я в тесном общении вообще с этой семьей. мы как родственники считаемся. И давно молился об этом? Ну, говорю, как родственники считаемся, и давно я хотел попасть в эту церковь, потому что сам Илья говорил, давай приходи, даже один раз было так, что я здесь был в субботу, нет, в пятницу был, но я не знал, что здесь и, и, и есть разбор слова в пятницу у вас, но потом в субботу мне дали груз. Но я уже планировал зайти в гости где Илюша. И естественно, если я всегда захожу к ним в гости, они мне всегда дают проповедовать. Вот так как я приходил раньше к ним в Тулсу, в Оклахома, то же самое проповедовал, то же самое и здесь. Знаете, у меня есть очень много проповедей, потому что это мое призвание говорить слова Божьи людям, евангелизировать людям и так далее. Но вот я рассуждал... Какую же проповедь сказать именно в этой церкви? Во-первых, что я хочу сказать. И знаете, есть проповедники, которые, когда есть очень мало людей, они на это даже и не обращают внимания. То есть и для них мало людей. Им дайте, пожалуйста, побольше публики и так далее. Но я хочу сказать из Священного Писания, что один человек нуждался в милости Божьей и хотел, чтобы ему Бог открылся. И вот Бог послал ему на пути Филиппа. если вы помните вот это место из деяний апостолов. Ефеоплянин, можно сказать даже язычник, даже не из евреев, но все-таки человек, который искал Бога. И Бог, видя его желание, послал ему на пути Филиппа. Поэтому и написано, где двое или трое собраны во имя мое. Кто еще там? Господь Иисус Христос, слава нашему Господу. И что касается темы проповедей, вы знаете, я думал, у меня много проповедей есть на разные темы. Есть сложные темы, есть очень твердая пища, есть пища полегче, но я вот думал, о чем же мне проповедовать? И вот мне Бог дал слово. И думаю, Боже, почему именно это слово? У меня есть последние проповеди, они имеют очень большую важность даже для нас последнего времени. Но вот почему именно это? Но сегодня я понял. Потому что я буду проповедовать и кое-что изнесять из того, что брат попереди меня читал. И именно, в основном, практически эти же места Писания. И вы знаете, я думаю, что таки проведение Божие, потому что мы, когда приходим на собрание, мы должны напитаться от Слова Божьего, чтобы не уйти голодными. И Господь Иисус Христос, Он, как добрый пастырь, заботится о своих овец, чтобы они были сыты и накормлены. Конечно, Он приводит нам в пример и о злых пастырях, которые не заводятся о стадии и так далее, которые питают только самих себя и так далее, и даже овцами питаются. Но не об этом идет речь. Слава нашему Господу, что Господь Иисус Христос является добрым пастырем. Давайте я открою первое место из Священного Писания. Я прочту то, что написано в Евангелии от Матвея, 25 глава с 1 стиха. Написаны такие слова. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники, свои вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники, свои не взяли с собой масла».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 Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у вас пойди, и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающему купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и, готовые, вошли с ним на брачный пир, и дверь затворилась.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 это является маслом именно в этой притче. Мне очень многие задавали вопросы. Гос, э, то есть этот, Костя, вот как ты думаешь, что это масло? И очень много лет я не понимал полностью сущности, что это такое масло. И почему это масло необходимо для того, чтобы светильник у человека горел. Я помню, как нам, нас раньше учили и говорили, что масло – это Дух Святой. И вот если ты крещен Духом Святым, значит, у тебя есть это масло, этот запас масла. И учили, вот смотри, есть многие деноминации, которые не имеют крещения Духом Святым. Допустим, как баптисты, есть и другие. Вот они не спасутся, у них нет этого масла. Вот мы, пятидесятники, мы подобны этим девам мудрым, разумным, которые берем с собой запас масла, а баптисты этого не имеют. Вы знаете... Изначально я точно так же приблизительно понимал и рассуждал. Но вот, живя на этой земле, понимаю, что это не так. Это совершенно не так. Это частично есть влияние, потому что без Духа Святого мы ничего не можем делать. Христос сказал, без меня не можете делать ничего. О Духе Святой Христос говорит, что Он будет брать от меня и передавать вам и так далее без духа святого конечно же это невозможно но рассуждая над священным писанием я пришел совершенно к другому аспекту я вам с вами поделюсь именно что это такое масло и я думаю вы со мной согласитесь потому что это на основании священного писания но прежде чем я буду немножко об этом изъяснять я хочу напомнить два откровения одно которое было до того как я приехал в эту страну это было где-то 15 лет с половиной тому назад мы были в собрании в молдавии там где мы собирались и вот было ко мне слово я еще даже не приехал сюда в америку не переехал у меня было сильное желание переехать в эту страну но были такие обстоятельства, что я понимал, что может быть даже и не получится и так далее. Но все-таки Бог потом со временем это сделал. Но я вот скажу то откровение, которое мне Бог сказал. И сказал, что меня ждет, когда я буду здесь находиться и так далее. И он сказал, что, сын мой, придет для тебя такое время, что ты должен будешь пройти очень темный, темный, темный туннель. Вы знаете, что это туннель, да? И говорит, он будет настолько темен, что ты там видеть ничего не будешь. Но в этом туннеле у тебя будет мысля за мыслею, мысля за мыслею, мысля за мыслею. Но знай, сын мой, что этот туннель для тебя будет недолгим. Но в конце туннеля будет источник воды живой для тебя. Я долго рассуждал, долго думал, что же это может быть. Я не понимал суть и так далее. Но думаю, какое-то испытание нужно пройти и так далее. Но вот я уже находясь здесь, в Спартенбурге, в церковь, ковчег спасения, кто знает вот нашу церковь в Спартенбурге, в Сауд-Каролайне, было тоже молитвенное собрание, и был один брат-гость, и вот он в конце молитвы говорит, братья и сестры, можно сказать о откровении, которое мне сейчас Бог открыл? Он говорит, ему говорят, конечно. И он говорит, смотрите, Бог мне сейчас открыл очень интересное откровение. Говорит, вижу весь народ Божий, который идет по широкому фривею. В Библии написано, я подчеркиваю, что старайтесь войти сквозь тесные ворока, да, понимаете, ибо широкие пути пространные, ведущие в погибель и так далее. И многие идут этим путем, ибо узок пути тернистый, ведущий в жизнь вечную. Но он видел народ Божий, что идет по широкому фриваю. И я понимаю вот этот смысл, о чем он говорит, потому что мне Бог сразу давал ясность. Широкий фривей, вот это жизнь, в которой мы живем в этой стране, то есть... Мы не голодуем, мы не бедствуем, э, мы не без одежды. У нас все есть, по, по сути, здесь, в этой стране, не так ли? Если там для нас, э, в нашей стране машина была роскошь, транспортное средство, и я очень сильно иметь, хотел иметь там машину и так далее, но, слава богу, я ее там имел, то здесь, вы знаете, мы смотрим на нее как на транспортное средство, на средство передвижения и так далее. То есть, меняются ценности в жизни. То же самое, когда этот брат говорил об этом широком фриве, это говорит о том, что живет народ в этой стране благополучной. И все идут в одном направлении. Но вот, идя в одном направлении, говорит, я увидел, что перед народом Божьим предстал экзит, но не все люди ходят в этот экзит. Потому что не все хотят войти в этот экзит. То есть у людей хочется людям идти дальше. Но, говорит, Бог из милости своей к определенным людям, даже не от их желания и хотения, Берете их с этого фривея, прямо вот так, берет с этого фривея насильно за темя и переставляет их на этот экзит. И вот так Он избирал себе людей, брал определенных людей, не от того, что эти люди хотели, никто из них не хотел, но Бог из милости своей к это и к ним делал и переставлял их на этот экзит. И вот когда переставил многих людей на этот экзит из народа Божьего, весь этот остальной народ как шел, так и шел. И он говорит, я увидел, Бог мне открыл, что дальше для этого народа, который шел на Анатом Freeway, для них пропасть внезапная и все начали идти и падать и падать и падать в эту пропасть и погибель но говорит что касается для этого определенного народа который избрал бог и которого поставил в экзит попереди них предстал очень темный туннель и там ничего не видно Человек говорит откровение, которое ему открыл Бог. Мне Бог в Молдавии открыл это откровение до того, когда я пришел в эту страну за туннель. И он говорит, и в этом туннеле ничего не видно. И я спрашиваю, Господи, что же в том туннеле? И Бог отвечает, я не могу открыть тебе сейчас то, что в этом туннеле, и то, что ждет народ Божий. Но могу тебе сказать, что за тем туннелем. И Бог ему открывает, за тем туннелем злачные пажити для народа Божьего. Когда я услышал вот это откровение, я понял, что свидетельство твоих – это верно, не так ли? То есть подтвердилось и то, что мне было до того, как я приехал в эту страну, и то, что для народа Божьего. Я не знаю, что именно будет происходить, но будет нечто происходить. Прежде чем я буду говорить вот эту мою проповедь, у меня было где-то 11 лет тому назад, я не знал. Я жил в ренте, я молился Бога, говорю, Господи, я не знаю, строить мне этот дом, не строить мне дом. В ренте живешь вроде бы хорошо, ни о чем не думаешь, косить не надо, переживать не надо, что-то поломалось, пришли, починили и так далее. То есть как бы жизнь без забот и без хлопот. Понимаете, что я имею в виду и так далее. Мне сильно хотелось строить, строить дом, но женушки настаивают на своем. Они знают, как добиваться и так далее. Ну вот я поставил нужду, я говорю, Господи, я не знаю, что мне делать, построить или не построить. Но вот мне был такой ответ. Во-первых, я поставил нужду, у меня-то нужда была, я даже не сказал, в чем заключается моя нужда, но Бог открыл, там, где было откровение, что Он ставит нужду. Построить ему этот дом или не построить. Но вот дай ему такой ответ. И вот мне было сказано так. Сын мой, если даже сейчас в твоих глазах будущее кажется нормальным, то есть нормально все будет, да? То говорю тебе, что на эту землю придет время, о котором люди даже и не помышляли. Такое тяжелое время придет. Вот смотрите, мы в своем размышлении размышляем. Вот была Первая мировая, Вторая мировая, сколько крови пролилось, сколько зла сделалось на этой земле, сколько людей уничтожило 13-е дело КВД в Советском Союзе и так далее. Потому что сама Россия строилась на костях человеческих и так далее. Сколько зла, сколько войн происходило и так далее, как христиан притесняли. Римская империя, Прелимлянных и так далее. Сколько христиане страдали и так далее. В Советском Союзе, как они были гонимы. И мы рассуждаем об этом. Да? Но Бог сказал, на это время, на эту землю придет такое время, о котором люди даже и не помышляли. Я не знаю, что может прийти на эту землю. Но Бог открыл этот. Но тебе, сын мой, даю совет. Собирай себе сокровища там, где воры не подкапывают и не, и не крадут, и где ржа не истребляет. Вот все, что там соберешь, это будет твое. И я понял, что мне надо делать. Конечно, живя на этой земле, мы и здесь устраиваемся, потому что нужно жить нормально по-человечески, если Бог дает такую возможность. Но я понял, что основная цель – мы должны стараться собирать себе сокровища где? На небе. Слава нашему Господу. Вот поэтому я и буду говорить мою проповедь. Рассуждая, что же это такое масло, вот это, много раз я рассуждал, много размышлял, пришлось беседовать с разными братьями, мне задавали эти вопросы, конечно, конкретного ответа у меня не было. И может быть даже то, что я сейчас отвечу, может быть и не до конца, вполне правильно, но на данный момент я пришел к этому размышлению, что это практически так. И у меня на это есть основание Священного Писания. Недаром Писание говорит, что вот были эти разумные, которые взяли запас масла, и были неразумные, которые не взяли с собой этого запаса масла. У нас в Молдавии, когда выключался свет, было и такое время, что... По вечерам включали свет на 2 часа и потом выключали. И утром включали свет на 2 часа и потом выключали. Было тяжелое время в одно время Молдавии. И чем мы пользовались? Или пользовались керосиновыми лампами, но самое выгодное, самое экономное было пользоваться лампадками. Знаете, брали стакан определенный, веревочка, железяка, проткнутая железяка, и она выходила... И вот эта веревка промокала, зажигали вот эту веревку, и она могла гореть целыми сутками. То есть она горит, масло убывает из этой лампадки, но когда мы добавляем, всегда горел вот этот светильник. То есть это были такие лампадки и так далее у нас в Молдавии. В то же самое время и в Израиле раньше были светильники. А светильники всегда подписывались маслом. Точно так же. И они всегда должны были гореть. И Господь Иисус Христос говорит о нашей жизни, что мы являемся этими светильниками. И в нас должен быть определенный запас масла, потому что наступит время, что все задремают и уснут и так далее. Но, когда придет время, что придет женизм, вот кто в каком состоянии окажется? И Господь Иисус Христос нам поясняет и показывает, что вот эти мудрые, разумные, которые имели запас масла, они вошли. Эти после этого пошли покупать, но они не смогли ничего сделать. Пришли, но уже было поздно. И так далее. То есть, есть то время, когда нужно делать именно то, что правильно. Давайте я сейчас открою, прочту некоторые места из Священного Писания. Открою 1 Иоанна, 5 глава, 35 и 36 стих. 1 Иоанна, 5 глава, 35 и 36 стих. Написаны такие слова. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели...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 Он призывал людей к покаянию. В Писании написано, вот я посылаю ангела моего пред тобою, который приготовит путь пред тобою. И Бог говорит, он для этого сделал, чтобы когда придет на эту землю, не, не, не, вот это, не поразил землю проклятием. Поэтому до Иисуса Христа пришел и пророк Иоанн. Его служение было в том, чтобы призвать людей к покаянию, чтобы уравнялись пути перед Господом, чтобы люди обратились к Богу. И Господь Иисус Христос говорит о Нем, что Он был светильник горящий и светящий. И вы на малое время хотели радоваться возле Него, но свидетельство же Мое больше. Но давайте я дальше пойду, потом я вернусь немножко к этому месту. Открываю притчи, 13 глава. Открываю притчи, 13 глава, 9 стих. Написаны такие слова. 13 глава, 9 стих написаны такие слова. Свет праведных весело горит. Светильных же нечестивых. Что происходит с ним? Угасай. Вот возьмите это себе на, заветку, на заметку, просто размышляйте, почему так, что свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Есть другое место в Священном Писании, то же самое книга притчей, 20 глава, 20 стих, написаны такие слова. «Кто злословит отца своего и мать, и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Есть и такое положение, да? Люди делают зло на этой земле, злословят отца и мать. И написано, что у этого человека светильник погаснет среди глубокой тьмы. Мы помним, когда Еремия плачет перед, перед Богом и говорит, что «Господь взял и повел меня во тьму, но не во свет». Вы помните это в священное Писания? «Повел меня во тьму, но не во свет». Вы знаете... Об этом говорит, что человек проходит через определенные испытания и так далее. Но, чтобы там ни было, все равно Господь таким людям является светом даже в этой тьме и так далее. Но люди нечестивые, которые неправильно живут перед Богом, когда попадают в такого образа ситуации, повели его во тьму. Такие люди там никогда не устоят. Поэтому для нас это есть насторожение, что мы так себя должны вести, что когда наступают для нас тяжелые времена, или вот как бы был испытан пророк Еремия. Все хотят быть пророками, но никто не хочет кушать такой хлеб пророчествый, например, который кушал пророк Еремия. Сколько он страдал, сколько он мучился, его даже его родные ненавидели, презирали и хотели убить и говорили, что он уже пророк, и не говорит слова Божии и так далее. А он всегда говорил истину Божью. Давайте я хочу открыть еще одно место из Священного Писания. Евангелие от Матвея 6, глава с 22 по 23 стих. Я вертаюсь назад в Евангелие от Матвея. Написаны такие слова. 6 глава с 22 по 23 стиха. «Светильник для тела есть ока.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 Людям кажется, что они во свете. Людям кажется, что они хорошо светят. Но свет, который в них, это является очень большой тьмой. Но если это является тьмой, то какова вот эта тьма в человеке? Это зависит от человека, потому что человек может контролировать себя. В Писании написаны такие слова, что «вникай в себя» и во что? И в учение. «Упражняйся в нем» и так далее. «Вот поступая так, спасешь себя». И кого еще? Я окружающих тебя и так далее. То есть, если человек в действительности старается жить правильно и жить по Слову Божьему, много я рассуждал насчет этого: как же светить людям, как правильно поступать, что надо делать. И все-таки для меня, даже до этого, был не до конца вот этот э, ответ, что же это является маслом. И после этого мне Бог открыл. Давайте я открою место священного Писания. Евангелие от Луки, 23 глава, 40 и 41 стих. Написаны такие слова. Евангелие от Луки, 23 глава, 40 и 41 стих. Написаны такие слова. Другой же напротив унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал. И сказал им Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Я уже прочитал 42 стих. Вы знаете, братья и сестры, меня очень сильно озарило вот это место. Как бы смотришь, не клеится да, к проповеди, да? Но я вам сейчас объясню. Когда эти два разбойника были распяты, написано, один из них тоже хулил Иисуса Христа. Но один начал другого унивать и говорит: Или ты не боишься Бога, потому что мы осуждены на это же. Но обратите внимание, этот человек говорит: вот то, что мы делали в нашей жизни, мы достойные получили по нашим делам, потому что, живя на этой земле, мы сделали зло. Поэтому вот это зло нас и постигло. И мы наказаны вместе тобой, и от этого мы и умрем. Но посмотри на него, он ничего злого не сделал. Как мне Бог дал прозрение именно насчет этого места из Священного Писания. Есть слово «тьма», а противоположность тьме. что это такое? Свет. Есть слово «зло», а противоположность «зло» – Добро. Он ничего худого не сделал. Когда пришел Господь Иисус Христос на этой земле, вы знаете, Он был такой сильно светящий свет, что от Него исходило только добро. Слава нашему Господу. Вы знаете, размышляя именно насчет этого места Писания: мертвых воскрешал. «Больных исцелял». Я даже вспоминаю этого места из Священного Писания, когда он входил в одно селение и увидел вот эту вдову, которая хоронила единственного сына. Вы представьте себе, какая тяжесть была у этой женщины. И написано, что Господь Иисус Христос жалился, и Он воскресил ее сына. Слава нашему Господу! Вы знаете, от Него исходило только добро. Только доброе делал Господь Иисус Христос, живя на этой земле. А теперь, если мы возьмем из Священного Писания, написаны такие слова, что мы Богом избраны еще прежде создания мира. На что? Написано на добрые дела, которые должен совершать человек, живя на этой земле. Слава нашему Господу! Я хочу прочитать еще одно место из Священного места, из священного Писания. Это Евангелие от Матвея, 5 глава. Евангелие от Матвея, 5 глава. Написаны такие слова. 14 и 16 стих. Написано так. «Вы свет мира! Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на посвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили отца вашего небесного. Как вы думаете, нам что-то становится ясно и понятно или нет? Вот смотрите, в чем же заключается сила света? В том, что в этом лампадке является масло в сосуде, да? Мы проговорили о том, что разумные взяли этого масла в запасе, и они вошли. Неразумные этого не взяли в запасе И не вошли, потому что пришло время, и их светильники начали гаснуть. И Писание нам говорит, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела. А я все-таки сидел и рассуждал, Господи, что же является стимулом, почему так? А в действительности это оно так и есть. Ведь когда человек делает добрые, написано, даже голову свою поднимает. Слава нашему Господу! Мы на это и призваны, чтобы делать добрые дела. А вот эти добрые дела свидетельствуют о человеке, что он горит Божьим пламенем. Слава нашему Господу! И в нем вот именно есть эта сила и вот этот стержень, который постоянно подталкивает его к горению. Я недаром напомнил вот это... Откровение, которое мне было сказано, и совет, который мне дал Господь. Советую тебе собрать себе сокровища там. Потому что здесь придет время истребиться, воры украдут это. А все, что там соберешь, там будет твое. Братья и сестры, к этому наше призвание. И почему я говорю, я думал, почему именно остановился на этой проповеди? Потому что брат попереди меня напомнил вот это место из Священного Писания, о котором Господь Иисус Христос сказал что когда придет Господь во славе своей со святыми ангелами, начнет отделять, как пастырь отделяет овец от козлов. И овец поставит по правую сторону, а козлов поставит по левую сторону. И скажут тем, которые по правой стороне, «Войдите, благословенные Отца моего небесного, и унаследуйте то, что было вам приготовлено от начала созданий, потому что я был голоден, и вы что сделали?» «Накормили меня, я был наги, вы меня одели, вы знаете, он жаждал, и вы меня напоили, я был в темнице, вы меня посетили, я был болен и так далее». Господи, когда мы видели Тебя? Но мы же никогда Тебя не видели. Когда вы это делаете одному из меньших сих, вы мне это сделали, за что слава нашему Господу. То есть живя на этой земле, человек, когда делает добро ближнему своему и так далее. В Писании нас поощряет на то и говорит, что старайтесь делать добро всем. на Наипаче братьям и сестрам по вере. Так ли? Так написано в Библии. Поэтому, живя на этой земле, человек должен стремиться именно к этому добру. А вот это добро впоследствии и играет свою роль. Вы это сделали мне. То есть у этих людей осталась сила светить. Вот эта сила осталась в них. Когда пришел Господь Иисус Христос. А что произошло с этими людьми, которые были по левую сторону? А вы уйдите, проклятые, в огонь. Вечный, который приготовлен не для человека, подчеркиваю, но для дьявола и для его служителей. Потому что я был голоден, был наг, я жаждал, был в темнице, был болен. И вы меня не посетили, вы ничего для меня не сделали. Господи, когда мы это видели, тебя и не сделали. Нет, потому что вы это не сделали одному из меньших сих. Вы знаете, есть люди, живя на этой земле, которые делают добро людьми, афишируют перед всеми. Есть богатые миллиардеры, которые говорят, вот столько-то миллионов уделили там, вот столько-то миллионов уделили там и так далее. Конечно, слышишь, это тоже приятно, тоже хорошо. Но Писание говорит, говорю вам, они уже свою награду взяли здесь на этой земле. Они похвал... получили похвалу от кого? От человека. Вот какой он хороший человек. Но есть те люди, которые стараются делать добро практически, чтобы никто не знал. Но даже если и узнают, какая разница, но он делает добро во имя Господа. И делает добро не потому, что вот как в этой стране многие люди делают добро, зная, что он будет платить большие таксы. Но если он сделал добро, он все равно эти деньги даст на таксы. Понимаете? Но если он сделает добро, лучше поможет бедным. Но и такой с меня устраивает. Но люди из этого идут и потом это списывают, что я вот там, там-то там. Но помните, что сказал Давид, когда ему пришлось взять вала и вот эту телегу. Когда он принес жертву Господу. Помните, да? Ему сказали, вот возьми и телегу, возьми и вала, и приноси в жертву Богу, потому что Он хотел принести жертву за народ, когда был истребляем народ Божий. Умерло больше 70 тысяч человек и так далее. Когда э, народ был поражен вот этой болезнью какой-то, лютой вот этой, и люди умирали, там эпидемия какая-то была. И Давид что сказал? «Я не хочу принести жертвы Богу даром». То есть вот мы живем на этой земле, мы что-то зарабатываем, но если мы делаем добро, мы отрываем от себя, не так ли? И даем это. И если мы это даем, даем во имя Господа. Это самое лучшее. То, от чего человек может запасаться вот этим маслом. И когда придет Господь Иисус Христос, Его светильник будет гореть до конца. Вы знаете, я смотрю так и пришел именно к этому выводу, что вот это именно есть то, к чему нас призывает Господь и чего мы должны запасаться. Человек отрывает от себя, дает для других, живет не только для себя, живет не такой эгоистической жизнью, но живет и для других, и делает добро. На и братьям и сестрам по вере. Давайте я открою еще одно место из Священного Писания. 1 Петра 2,12. Написаны такие слова. 1 Петра 212. Написаны такие слова и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что засловят вас, как злодеев. Увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Оказывается, мы для них можем быть злодеями, потому что идет разная молва, говорят, мы сектанты, мы беснуемся, мы так, и мы так, и мы так. Но когда они видят то, что мы делаем доброе, у них меняется мышление и образ мышления. И они говорят в действительности, они добрые люди. Слава нашему Господу! Вы знаете, раньше я в Молдавии всегда приезжал к одной заправке. И вот тот человек, который работал на той заправке, я не знаю, почему он меня не взлюбил, ну ненавидел лютую ненависть. Я когда приходил, он даже видеть меня не хотел. Он так ко мне относился, очень так вот этот. Я не знал, ну как помочь этому человеку, я чего, он так настроен против меня. Ну вот один раз я пришел. Я ему плачу деньги, говорю, сколько меня заправить. Он мне дает больше денег, чем я ему дал, и заправляет полный мой бак. То есть я ему дал определенную сумму. Он заправил мой полный бак, и он мне когда дал сдачи, дал даже больше, чем я ему дал изначально. Я думаю, так, наверное, это то время, чтобы с ним поговорить. И говорю ему, я хотел бы узнать, как тебя зовут. Иди отсюда, зачем тебе мое имя? Я не хочу даже с тобой разговаривать. Слушай, мил человек, ну как тебе обратиться? Я хочу узнать твое имя, хочу к тебе обратиться по имени. Я даже имени твоему не знаю. Зачем тебе мое имя? Я тебя заправил, уходить отсюда. Нет, я не уйду отсюда. Скажи мне, пожалуйста, твое имя. Я хочу узнать твое имя. Ну ладно, вот так меня зовут. Я ему говорю по имени, послушай. И говорю ему по имени, послушай. Вот я тебе заплатил деньги, и ты мне заправил полный бак. Да. Помнишь, сколько я тебе денег дал? Да. А смотри, сколько ты мне дал сдачи. Больше даже, чем я тебе дал изначально. И он, когда увидел это, от той стойки он даже пошел, вышел на улицу и смотрит на меня. И вы знаете, что он мне говорит? Оказывается, ты добрый человек, ты хороший. Я не имел у тебя нормального мнения и не знал, почему. И с тех пор мы сдружились. Вы знаете, что написано в Писании? Если путь, который проходит человек, угоден Богу, он и врагов его смиряет, промиряет с ним. Слава нашему Господу! Как вы думаете, нам понятна вот эта тема, что же это является маслом и к чему нас призывает Бог? Мы в своей жизни должны стараться делать добро. Это именно есть тот импульс, от которого всегда будет гореть наш посвечник. То есть вот мы будем гореть. И когда придет Господь Иисус Христос, Он тех людей, которые делают добро, обязательно возьмет с собою. Давайте мы прославим Бога и помолимся нашему Господу. Аминь.